Очень часто вы жалуетесь мне на боли в пояснице, простреливание седалищного нерва, а также боли в спине. Это упражнение специально для вас. Мы будем массировать плечи. Вы спросите, при чем здесь плечи и поясница. Прямая взаимосвязь, просто возьмите и проверьте. Делаем массаж кулачком, костяшками руки. Под плечевой косточкой, именно в руке, делаем массаж. Массируем в области плечевого сустава примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Далее мы делаем вращательные движения плечевыми суставами назад. Таким образом растягивается грудная мышца и улучшается кровообращение спины. Будьте здоровы, дорогие друзья!